Приветствую вас друзья на канале индекс рейд анализ рынка на сегодня 7 августа 2022 года Сегодня мы с вами традиционно посмотрим на рынок, разберем главную криптовалюту Посмотрим на некоторые индексные и индикаторные показатели Поэтому если вы еще не подписаны на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться Поставить лайки, оставлять комментарии, поддержать канал Также обязательно подписаться на телеграм-канал, телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео И в первом закрепленном комментарии, а также в шапке youtube канала здесь с правой стороны Есть все ссылочки на наши ресурсы Ну а мы с вами давайте начнем Индикатор страха и жадности показывает нам отметочку 30, рынок по-прежнему в страхе. Тепловая карта криптовалют показывает в основном красную зону, но есть достаточно активная разнонаправленность. Индикаторы по главной криптовалюте показывают нам нейтральную зону. Давайте сразу посмотрим, что у нас с ликвидациями. За последние сутки у нас ликвидировано 26 850 трейдеров на общую сумму 58 миллионов долларов. В целом это говорит о том, что есть боковичок и потери недостаточно сильные. Обратите внимание, в основном это касается, конечно, лонговых позиций. Также давайте посмотрим на соотношение коротких длинных позиций за последние 24 часа. У нас сейчас доминируют незначительно шортовые позиции. Индикатор показывает нам 50,65%. Давайте посмотрим, что у нас сейчас с доминацией и с индексом альт-сезона. Он нам показывает отметку 67 приблизились к альт сезону и сразу же давайте графику доминации. В первую очередь хочу обратить внимание, что на медвежьих рынках приход альт сезона по сути говорит лишь только о манипуляции на рынке в большей степени, чем о действительно серьезном отскоке. Посмотрите на мой watchlist. Есть, конечно, некая разнонаправленность по отдельным монетам достаточно сильная, ну там 4-5 процентов, но в целом наступление вот этой отметки 65 типа альт сезона в действительности для альтов по сути, ничего хорошего и не дает. Также посмотрите внимательно на доминацию. Я уже об этом говорил. Индикатор Cypher-A подрисовал 4 креста, означающих манипуляцию с этим индексом. Сейчас, поскольку речь идет о цифровом алгоритме, индикатор подсвечивает, что есть значения, которые, скажем так, в большей степени говорят о том, что уже достаточно сильная динамика, понижающаяся, заканчивается. У нас секвентал индикатор также завершил тренд, показав девятую последнюю свечу, был отскок. Продолжили нисходящую динамику и индикатор секвентал не подрисовывает сейчас дальше тренд, а подрисовывает скорее как инерционное движение. Поэтому появление пятого креста будет означать с 99% вероятностью разворот. Если же даже этого не произойдет, я имею в виду пятый крест, то разворот у нас скорее всего тоже произойдет. Смотрите, цена средневзвешенная объемом, то есть волна VWAP у нас находится внизу внутри красного манифлоу. Идет загиб по волне моментума. Смотрите, гребень волны уже ушел практически в горизонтальное положение. У нас перепроданности находится и классический, и стахастический RSI. И также сейчас свеча на дневном таймфрейме Хейконеши, скажем так, открылась и закрылась в большей степени, намекая на то, что нисходящая динамика завершается. Поэтому по доминации у нас может быть отскок. Соответственно, это придаст негативного влияния на главную криптовалюту мультипликатор пуила этот мультипликатор рассчитывается как ежедневная эмиссия биткоина с учетом среднескользящей периодом 365 дней обратите внимание это по сути индикатор для майнеров мы не раз его рассматривали уже в своих обзорах он показывает пике эйфории среди майнеров а также Капитуляцию майнеров. И обратите внимание на период 2011 года. Посмотрите, мы ушли к нижней границе вот этой зоны капитуляции, после чего вышли из нее и вернулись снова к низу. Потом еще раз вышли из нее вернулись снова к низу. То же самое происходило и в 2015 году. Выход за границу и возврат обратно, выход и возврат обратно. Потом достаточно глубокий выход и опять возврат обратно на дополнительную капитуляцию. Практически то же самое произошло и в 2018 году. Мы спустились на дно этой зоны, после чего вырвались вверх и вернулись обратно на капитуляцию. Здесь также, обратите внимание, тоже в 2020 году коронадамп, уход вниз, вырвались и вернулись снова. И сейчас происходит то же самое. Мы в июне ушли в глубокую достаточно просадку этой зоны, вернулись обратно. Опять ушли, сейчас вырвались вверх, и у нас сохраняется шанс ухода еще раз. Почему я думаю, что такой шанс сохраняется? Потому что я беру за точку отчета самый негатив, который происходил по данному мультипликатору в 2011 году. Мы достигали отметки 0.28. В 2018 году 0.30. В 2015 году 0.31. И обратите внимание, сейчас эта просадка нас привела на отметку 0.34. А максимальные значения, которых мы достигали, были на отметке 0.28 и 0.29. Большинство различных ончейн-индикаторов сейчас говорят о том, что начался период формирования дна. То есть, сохраняется риск капитуляции, но при этом мы однозначно на дне. Если вы рассматриваете инвестиции для ходлинга, то, конечно же, сейчас отличное время для покупки. Это не финансовый совет, естественно, дисклеймер. В любом случае, это нужно делать с определенным money management в обязательном порядке и с риск-менеджментом, если откуп идет не на споте, а если работа идет на фьючерсных контрактах. Ну и конечно же Стоит обращать внимание на другие индикаторы и по одному лишь только показателю, например, мультипликатору пулла, принимать какие-либо торговые решения нельзя. Трейдинг создает из совокупности аналитических различных инструментов, позволяющих нам сделать небольшой процент вероятности движения цены в одну или в другую сторону. Также хотел обратить внимание еще на NVT сигнал. Это NVTS, расширенный сигнал, тоже сейчас находится в достаточно глубокой просадке, но здесь у нас, по-моему, по индикатору 2013 год. Давайте посмотрим на другом чарте. Вот здесь, в чарте в кстати, все сайты, на которых происходит оценка по фундаментальным индикаторам, есть в описании к этому видео, так же как и рыночные индикаторы в большинстве своем, которые я использую для оценки рынка. Также обратите внимание, индикатор в 2011 году опускался на отметку 1.06. С этого времени еще ни разу индикатор не достигал этой отметки. Самая глубокая просадка, и этот медвежий рынок в июне 2022 года достигала отмет 1.30. Обратите внимание, 1.06 и 1.30. При этом, конечно, индикатор в целом показывает нам уже достаточно глубокую перепроданность. Этот индикатор рассчитывается путем деления сетевой стоимости на 90-ю среднюю скользящую. Но я хочу обратить внимание, что даже... Уход сейчас на 1.30 и попытка возврата не исключает варианта того, что мы можем опуститься на отметку 1.06, 1.07 или 1.08 куда-то ближе к единице. Для того, чтобы все-таки подтвердить полноценную капитуляцию и вымыть последние оставшиеся убежденные крепкие руки, которые до сих пор все еще находясь и удерживая позиции вне реализованных убытках, все еще их не зафиксировали. Обычно капитуляция медвежьего рынка завершается именно таким образом. Ну и давайте к графику биткоина. И прежде чем мы начнем его смотреть, в первую очередь хочу обратить внимание, конечно же, на индекс доллара. Мы всегда с вами его смотрим. Обратите внимание, по индексу доллара мы отрисовали на сайфере достаточно глубокий уход money flow в красную зону. Но красная зона только-только начинает формироваться. То есть перед тем, как она начнет формироваться, естественно, для тех, кто не знает, индекс доллара обратно коррелирует с главной криптовалютой. Когда он растет, главная криптовалюта падает и наоборот. Когда он падает, главная криптовалюта растет. То есть таким образом уход индекса доллара в красную зону может придать нам импульса, Сейчас. Для того, чтобы мы попытались отскочить и через какой-то период времени, поскольку речь идет о дневном таймфрейме, не нужно думать, что это произойдет завтра, это может произойти через неделю, через две и даже через три, мы можем попытаться все-таки взять отметочку в зоне 30 тысяч, где сосредоточены основные объемы. Давайте теперь графику биткоина и посмотрим как раз таки на эту зону. В первую очередь для тех, кто недавно на канале, сразу же хочу показать основные ключевые уровни консолидации. Где инвесторы сосредотачивают свое основное внимание главной криптовалюте? Обратите внимание на график. Сейчас основные объемы консолидируются в зоне 2021. Это предыдущее максимальное значение, куда достигал биткоин в предыдущем бычьем цикле. Не тот, который был последний, а в предыдущем в семнадцатом году 19 666 долларов. То есть зона 20 по данным биржи Битстан. Сейчас мы здесь консолидируем основные объемы и основной интерес, соответственно, инвесторов, где в районе 20 тысяч идет откуп. Следующий зона, это в районе 30 тысяч. Обратите внимание, основные объемы. И далее у нас уже зона 40 тысяч. Следующий объем. Причем они гораздо меньше, чем те, которые сейчас сосредоточены на 20. Потому что здесь, конечно, инвесторы зачастую более агрессивно себя ведут с точки зрения откупа позиций. В основном, конечно, речь идет об институциональных инвесторах. Далее, если мы посмотрим с вами на график, что происходит в данный момент, то мы с вами увидим, что у нас последние дни сейчас идет боковое движение. Я говорил об этом в своем последнем обзоре, что, скорее всего, на выходных будет достаточная слабость и вряд ли мы будем какие-то резкие волатильные движения совершать в любом случае рынок находится в ожидании причем это ожидание касается в первую очередь той статистики и данных которые выйдет сейчас на этой неделе соответственно по индексу потребительских цен то есть по сути мы сейчас будем смотреть на данные по инфляции за июль в среду и вот эти данные рынок будет отыгрывать конечно же. корреляция с фондовым рынком и в любом случае очень много сейчас институциональных инвесторов интересует Биткоином об этом говорит последняя, скажем так, синергия между компанией BlackRock, одним из крупнейших институциональных инвесторов на фондовом рынке, чья капитализация, а если правильно сказать, капитал, которым они управляют, в десятки раз превосходит весь криптовалютный рынок. И сейчас их синергия вместе с Coinbase говорит о том, что они пытаются максимально дать институциональным инвесторам и своим клиентам доступ к цифровым активам. Более того, сейчас, как они говорят, достаточно большое количество этих самых инвесторов проявляют интерес к криптовалютному рынку цифровым активом в первую очередь. Обратите внимание, я уже говорил о том, что при выходе красного манифлоу в зеленый денежный поток у нас будет попытка прорваться вверх. Это может не произойти сейчас. Мы сейчас можем еще какое-то время находиться в боковике. Почему? Потому что волна моментума на индикаторе сайфер находится наверху. Она должна спуститься вниз, и именно снизу происходят обычно сильные толчки. Обратите внимание. Рисуется якорная волна. Малый триггер, средний триггер После чего идет выстрел Это классическая модель торговли по индикатору Cypher Вы можете посмотреть это в обучающем материале по индикаторам Ссылка будет в описании к этому видео Также стоит обратить внимание и на тот факт Что у нас сейчас находится в перепроданности Стохастический RSI Он показывает нам зеленую кривую Это говорит о том, что есть неопределенность RSI вроде бы толкается снизу вверх А волна моментума сверху вниз И у нас сейчас идет отрисовка Цены средневзвешенные объемом, это желтая волна VWAP, она находится внизу, отрисовывается с попыткой оттолкнуться. Поэтому попытаться вырваться куда-то в зону 23.5 или даже 23 23.900 мы все еще можем. В рамках той волны, которая находится наверху. После чего нам обязательно потребуется коррекционное снижение. Также стоит обратить внимание, что на 12 часах зеленый денежный поток не продолжил свое движение. И мы ушли в красную зону. Поэтому с большей долей вероятности мы сейчас будем пытаться уйти в зону 22.600 на поддержку 12-часовой пятидесятый, экспоненциальный, среднескользящий. Если посмотреть на более младшие часы, на 6-часовой таймфрейм, мы видим, что у нас сейчас нисходящая динамика, индикаторы все показывают нам красные кресты, красные точки, секвентал тоже рисует третью свечу. Есть, конечно, некое затухание этого движения, это связано как раз таки с той динамикой бокового движения, боковой консолидации. И э, в целом, эта динамика бокового движения все-таки на нисходящий тенденции. Я об этом тоже говорил, что вероятность такого развития событий достаточно большая. Пока позитивных три нет. Я думаю, что мы будем отыгрывать данные по инфляции, и если они выйдут с позитивной стороны, у нас будет очень хороший отскок если же нет то у нас будет более глубокая просадка снова в зону 21 с половиной 20 давайте посмотрим на другой набор индикаторов в первую очередь хотел обратить внимание сейчас на индикатор dbsi cypher обратите внимание вроде бы у нас идет нисходящая динамика сейчас да на неком боковом тренде ну то есть грубо говоря у нас на младших часах актив толкается вниз но при этом глобально у нас сейчас вроде бы боковая тенденция но при этом индикатор DBSI показывает там достаточно большую активность быков быки пытаются вытолкнуть цену вверх, это можно посмотреть и по другим индикаторам, давайте посмотрим сейчас соотношение быков и медведей на 6 часах, как я уже сказал, на младших часах доминирует нисходящая динамика мы видим, что сейчас медведи составляют 84% давления а если мы посмотрим с вами на дневной таймфрейм, то скорее всего мы увидим конечно же доминацию быков 64% то есть это говорит о том, что быки по-прежнему пытаются удержать цену. Если мы посмотрим на индикатор волчьей стаи, он нам тоже показывает сейчас абсолютно точно боковую тенденцию. Давайте посмотрим еще на один набор индикаторов. Мы были на росте на дневном таймфрейме, обратите внимание. То есть мы двигались в восходящей динамике. Сейчас полотно зеленое трендового индикатора заворачивается, отрисовывает такую непонятную серую засветляющуюся динамику, говоря нам о том, что мы Сейчас вроде бы и уходили в серую зону, то есть в красную динамику, да и вернулись обратно. Есть некая неопределенность. Оранжевые подсветки на свечах говорят о том, что индикатор ADX сейчас ушел в нейтральное значение. Оранжевая подсветка. И также стоит обратить внимание, что у нас сейчас индикатор RMD показывает красную зону. Это означает, что нет активности в одну или в другую сторону. Но при этом, поскольку гистограмма находится внизу, это говорит о том, что мы вроде бы на нисходящей тенденции, но при этом у нас нет активного движения в одну или в другую другую сторону. Когда индикатор подсвечивает голубым, это означает, что у нас есть активно развивающаяся тенденция. Происходит не сразу, индикатор запаздывающий, но в любом случае мы можем на него ориентироваться в глобальном масштабе. Давайте посмотрим еще один последний набор индикаторов. Обратите внимание, индикатор реверсал показывает нам сейчас сужающуюся динамику в рамках двух движений то есть сейчас у нас сверху давится одна трендовая снизу другая трендовая общий глобальный тренд это желтая линия показывает нам нисходящий но при этом идет сужение этого движения обратите внимание у нас график подходит к такому треугольнику сужающемуся по двум трендовым этого индикатора это означает что в ближайшее время у нас произойдет однозначно какая-то развязка либо как я уже сказал попытка вырваться за зеленую трендовую уход чуть ниже либо трендовая повернется либо у нас будет попытка прорыва вверх к верхней границе зона 24 600 где-то плюс-минус и оттуда уже мы можем попытаться подняться в зону 25 еще раз Но 24 600 это уже будет зона 25 для всех тех кто впервые на канале хочу еще раз обратить внимание что в трейдинге не существует глобально уровней любые уровни даже те которые отображены у меня на графике я имею ввиду например вот этот белый уровень или вот этот желтый уровень это уровни глобального или локального фиба это всегда зоны консолидации цены и зоны противостояния между покупателями и продавцами, поэтому движение цены может быть в диапазоне то есть любой уровень это диапазон ценовая зона, поэтому мы уже были в зоне 25 и попытка прорваться выше у нас может еще состояться диапазон по-прежнему сохраняется ценовой я имею в виду. мы сейчас находимся в верхней границе, это трендовая паутина на отметке 23 500, нижняя граница у нас находится на отметке 22 500, вот в этом ценовом движении мы двигаемся последние несколько дней и развязка должна будет произойти сейчас, я думаю, ближе уже на следующей неделе, понедельник-вторник к данным, которые рынок будет закладывать по инфляции за июль. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь, поставьте лайки, оставляйте комментарии и обязательно подпишитесь на телеграм-канал, телеграм-чат. Ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Также на нашем сайте есть обучающий материал с авторской стратегией, который новичкам будет очень интересно, ну а опытные трейдеры могут для себя получить новые знания. Ну а с вами был Гоша, канал индекс рейд и до новых встреч.